Вижу, как удаляется эта большая голубая сфера. Это повергало в трепет. Он заплатил 20 миллионов долларов, чтобы сделать Чтобы провести 10 потрясающих дней на орбите. Здорово быть здесь! Грег потратил годы в рамках российской космической программы. Теперь из самого шумного места запуска на Земле, на космическую платформу и обратно, раненым о жизни и смерти, мы входим изнутри в полет всей жизни. Если вы хотите полететь в космос, то вам нужно приехать сюда. Отсюда в космос отправляется больше людей, чем с любого другого места Земли. От 10 до 15 запусков в год. Это небольшой участок пустыни в центральном Казахстане, который называется космодром Байконур. На протяжении 50 лет собаки, обезьяны, сателлиты и космонавты летали в космос из этого места. Сейчас только третий раз в истории клиент отправляется на орбиту за деньги. Всего через три дня космический корабль под названием «Союз» и взлет, связанный с Международной космической станцией. На борту будет русский космонавт, астронавт НАСА и Грег Олсен. Первые двое летят бесплатно. Это их работа. Грег летит с ними ради острых ощущений, и за такую возможность он платит 20 миллионов долларов. Подходит время запуска. Т-72 часа и отсчет да, пошел. Товарищи, план работ на сегодня с изделием 017. Здесь. В трех километрах от площадки запуска в огромном ангаре собирается поднимать гигантскую ракету «Союз». Сергей Обухов возглавляет команду сборки, которая должна снарядить «Союз» за 12 часов. Чуть дольше, и запуск может быть отменен. Чтобы листик много слов не говорить, изделие все, и все, все понимаешь. А давайте попробуем сейчас снять. Самая важная работа это прикрепление спасательной ракеты. Смотрю, ли... Ни в одной другой космической программе ее не используют. Но когда что-то не давай, так, давай. это спасательная ракета, линия жизни. А что-то может пойти не так. 26 сентября 1983 года. Союз собирался взлететь. Потом что-то ужасным образом пошло не так. Страшно получился авария, пожары ракетой. Огненный шар достиг капсулы и его экипажа из двух человек. Потом взлетела спасательная ракета. Спасательный отсек должен быть прямо прикреплен на расстоянии половинки волоска, иначе он может убить людей, которых он должен спасать. Техники занимались этим три часа. Они не могут установить ракету. Сколько у У Сергея не сходятся чисто. Здесь просто не может быть места для ошибки. Давай. Давай. В руках Сергея Обухова жизнь. жизни этих людей. Билл Маккартур, американский космонавт НАСА, командир 12-й экспедиции. Космонавт Валерий Токарев, инженер полета. И человек с 20 миллионами долларов. Грег Олсон. Я буду чувствовать себя самым расслабленным и самым счастливым, когда ракета взлетит. Уроженец Бруклина, ученый, специализирующийся на лазерах, 60-летний дедушка, предприниматель. Зовите его как угодно, но только не туристом. Термин «космический турист» предполагает, что ты выписываешь чек и отправляешься развлечься. Поверьте мне, это не тот случай. Для того, чтобы зайти так далеко, Грег много работал. Он два года тренировался в Российском космическом агентстве. В рамках репетиции роли космонавта Грег проводил время на тренировке с нулевой гравитацией. отсек 0 g находится в российском широкофизюляжном реактивном воздушном корабле. Внезапные взлеты и падения снижают гравитацию на 25 секунд за раз. Когда стоишь в самолете, внезапно чувствуешь, как поднимаешься вверх. Они хотят видеть, как ты себя ведешь и так далее. Я думаю, в полете на 0G я понял, что мне действительно нравится персонал. Я не думал, что у меня может быть воздушная болезнь что мне понравится в космосе. Физическое состояние Грега отбросило тень на его миссию. Дыхательные проблемы заставили его отложить миссию, и они снова полетели без него. Я хочу быть уверенным, что не стану для экипажа обузой, а только источником дохода. Главная цель тренировок — быть подготовленным к возвращению. Российские капсулы приземляются сурово, чтобы облегчить столкновение, экипажи сидят в специальных креслах. Такая техника используется здесь уже 50 лет. Российские космонавты летали в космос и возвращались живыми более успешно, чем космонавты какой-либо другой страны. Они будут Но прямо сейчас никто не выведет эту ракету с космодрома Байконур, пока Сергей Обухов не разрешит это сделать. Да. Да. Они все еще пытаются подогнать спасательную ракету к «Союзу». Время идет, но Сергея торопить нельзя. Мы уже на время не смотрим, как это. Мы должны сделать и так, чтобы те, кто садится в корабль, были уверены, что все сделано правильно и можно лететь перед Наконец, спасательная ракета безупречно прикрепляется к Союзу, и Сергей дает одобрение. Во-первых, вот эти зазоры не меняются. Мы выставили, и она что в горизонтальном, что в вертикальном положении, все эти все зазоры так и останутся. Рассвет. День перед вылетом. Двери ангара открываются, чтобы выпустить ракету весом более 20 тонн и высотой с 12 этажей. Тем, кто полетит на этом снаряде, это зрелище может подкосить коленки. В прошлом я боялся, что я буду нервничать, или что мне будет страшно. Это должно быть такое же чувство, как у людей, которые которые идут сражаться перед сражением. Будет ли мне страшно, когда эта ракета взлетит? Российская ракета «Союз» начинает свое путешествие в космос как железнодорожный состав. В Байконур место запуска находится в черта на куличках. Центр управления полетом располагается более чем в 2000 километров к западу, в Москве. Это территория человека, который управляет всеми российскими запусками на Международную космическую станцию. Главный директор полетов Владимир Соловьев знает, что означает полететь в космос. Он был космонавтом с 1978 по 1986 год. Он будет у руля 12-й экспедиции, когда начнется полет. Предполагается, что этот космический корабль полетит со скоростью примерно 33 тысячи километров в час. Но прямо сейчас он летит со скоростью чуть больше двух километров в час. Такое путешествие уже совершалось более чем 1500 ракетами. До 1955 года это была военная территория. Это изменилось, когда Байконур запустил спутник, сателлит размером с футбольный мяч, который начал космическую гонку. Вскоре Юрий Гагарин вылетел отсюда, чтобы стать первым человеком, побывавшим в космосе. Он летал на ракете, которая построению практически такая же. И так же надежна, как и эта ракета, пробирающаяся сегодня через пустыню Казахстана. В 9 часов утра ракета прибывает на площадку. Вылет всего через 24 часа. Люди, которые будут на борту, заканчивают несколько земных дел. Тренировки Грега закончены. Я потратил на тренировки более чем 900 часов. Мне пришлось пройти ряд проверок и тестов. Время запуска близится, и я думаю, что это действительно может произойти. Площадке, гидравлика поднимает союз на заправочное положение. Сейчас это всего 23 тонны, но скоро будет заправлено 300 тонн топлива. Через 20 часов я буду чувствовать себя отлично. Наша безопасность ⁇ это цель номер один для всех людей с российской космической программы. Обслуживающие башни сжимают Союз. Ракету 500 тонн сжимают в кулак. Игорь Бармин, директор площадки запуска Байконура. Находимся на опорном кольце, которое перемещается вот по кругу. Игорь отдает приказ начинать заправку. Через во-первых, происходит заправка верхней ступени ракеты, это жидкий кислород, керосин, высококосудивный перекос водорода, подается азот. Это неустойчивая смесь. В 1980 году, когда заправляли другую ракету, взорвался ракетоноситель. За считанные минуты погибло 48 человек. До запуска осталось меньше пяти часов. Валерий Докарев, Билл МакАртур и Грег Олсен проходят последние медицинские проверки. Посетителей больше не впускают, только медицинский персонал и проверенные представители власти. Малейший намек на болезнь, их отзывают с полета. Каждый раз, когда я вижу человека в белом халате, я чувствую небольшую дрожь, потому что что-то такое может унести мою мечту, вдаль от меня. Топливные баки ракеты полны. Союз готов. В Центре управления полетом в Москве Владимир Соловьев и его команда проводят проверки перед запуском. 12-я экспедиция запущена. Когда мы приближаемся, я все больше и больше расслабляюсь. Грег Олсон скоро узнает, правильный ли выбор он сделал. Он получил ключ в один из самых эксклюзивных клубов в мире. Я никогда не чувствовал, никогда не почувствую себя космонавтом или астронавтом. Я очень сильно уважаю этих ребят за тренировки, которые они прошли. Это маленький клуб, и я думаю, привыкая к этому кораблю, «Эй, мне это действительно нравится!» Когда я поднимаюсь по лестнице, я не испытываю страха. Это здорово! По докладу командира экипажа, к готов. На Байконуре проводят проверки. Они проверяют ракету, они проверяют космический корабль. Проверка костюмов космонавтов. Последняя. Если на Союзе произойдет утечка, эти костюмы будут всем, что находится между членами экипажа, и убийственным вакуумом глубокого космоса. Вот сейчас вот в темноте начали проверять скафандры на герметичность. Тоже одна из очень таких важных проверок. Если вдруг что-то не так скафандр, то, в общем-то, как правило, старт надо. Ну, ведь набежает очень медленно. Здесь, скафандр хороши для ходьбы. Теперь в высоких технологиях наступает действие. Экипаж вооружает приспособление экстренной необходимости. Обслуживающие башни расходятся. В Москве рассвет. Миллионы людей начинают свой рабочий день. Центр управления полетом будет часами. Всего 15 минут до запуска. Весь мир настраивается, чтобы увидеть это. Запуск через две минуты. Ожидания почти закончены. Но еще есть время, и проблемы еще могут появиться. Сергей Обухов никогда не перестает волноваться. Чувство удовлетворения бывает, когда по громкой связи на старте говорит, что все, корабль отделился от ракеты, и тогда все, говорим. Работа сделана. Вот до этого момента еще в напряжении находимся. 60 секунд до запуска. Дальше система работает автоматически. На этой стадии запуск уже нельзя остановить. 40 секунд. Отходят последние башни. Теперь Союз управляет собой сам. 20 секунд. В безлюдной пустыне Казахстана и в сердце центра управления полетом время как будто застыло. Зажигание кислород. Через 13 секунд башни отходят от Союза. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Запуск Союза, на борту которого находится Грэголсен. Сначала все кажется происходящим в замедленном действии. Тонны топлива сгорают в моторах Союза. Через минуту скорость около двух тысяч километров в час. Взрывной разряд отпускает четыре подъемные ракеты. К этому моменту спасательное отделение бесполезно. Оно тоже сбросило вес. Более легкий «Союз» достигает более 33 тысяч километров в час. Я попытался поднять руку и почувствовал, как будто я поднимаю вес в 5 килограмм, будто нужно взять этот груз, чтобы поднять руку. Вскоре поступает сигнал, что они в космосе. Фигурка, находящаяся в капсуле, начинает летать. Когда выходишь на орбиту, это важный момент. У нас есть маленькая кукла, она висит и качается в кабине. Когда вы видите, что она начинает парить, вы знаете, что вы на орбите. Еще раз напоминаю, 8.25, выдать команду Женя-7. Девять минут после запуска. «Союз» начинает обходить Землю по кругу. Теперь его электроника поднимается с солнечными батареями. Грег Олсон находится более чем в двухстах километрах от своей родной планеты. Его мечта стала реальностью, но это вам не игрушки. Первая задача — проверка воздуха. Дрожь во время запуска могла ослабить крепление капсулы или примыкающего бытового отсекла. открыть гермашлемы, 19-й. Открываем гермашлемы? Можно открыть гермашлемы? Это понятно что да? Сначала приём, отречёт они сейчас, вот, уезжали в герметично. Они открывают лёгки другого отсека ну, бытового. Там они да, разденутся, переоденутся, протрутся, помоются. Да, ну это, да, и, условно говоря, пообедают да, и по, поужинают. Поскольку мы в режиме среды обитания, у меня такое чувство. Ого, я один из этих ребят. Я не космонавт, я не астронавт, но я в космосе. А теперь мы собираемся открыть здесь еду и выпить сок. Это здорово. Перекусив, космонавты отправятся на свое первое задание. Они должны направить курс дальше, на высоту 350 километров от Земли. Их пункт назначения — Международная космическая станция. Единственное место постоянного присутствия человека в космосе. Сейчас там работают Джон Филлипс из НАСА и Сергей Крикалев из России. После шести месяцев работы они готовы вернуться домой. Чтобы отпустить их, входящий экипаж должен добраться до станции через космос и аккуратно произвести стыковку с ее корпусом. Медленно сокращая расстояние, Союз тратит три дня на миллион с половиной километров. Теперь игра становится интересной. Оба корабля летят на примерно одинаковой ошеломительной скорости, поэтому их встреча кажется происходящей в замедленном действии. Когда люди говорят о науке ракет, это то, что они имеют в виду. Когда происходит стыковка с космической станцией, математическая точность — это разница между жизнью и смертью. Компьютеры все контролируют, но они не могут гарантировать, что не произойдет несчастных случаев. 25 июня 1997 -го года. Российский, поддерживающий космический корабль без людей на борту, «Прогресс», приблизился к космической станции «Мир». На борту мира было три космонавта. Внезапно прогресс отклонился от курса и врезался в мир, пробив его корпус. Давление в кабине мира резко упало. Команда открыла поврежденный люк с трудом воспрепятствовав катастрофе. Спустя восемь лет союз пытается произвести стыковку на другой космической станции миллиметр к миллиметру ближе и ближе у них получилось. Отличная ступорка. Друзья Грега по экипажу прибыли в место, которое на следующие 6 месяцев станет их домом. Если только они откроют люк. Мы здесь и мы пытаемся открыть этот люк, а он не открывается. Неужели так и будет? Нам придется развернуться и вернуться назад из-за того, что мы не смогли открыть люк. Наконец мы смогли его открыть. Крикалев и Филипс открыли люк. счастливый момент. Мы все обнимаемся. Возможно, Грег и не турист, но он по-прежнему путешествует с видеокамерой. За свои 20 миллионов Грег может потратить еще 7 дней в пустоте. И он собирается записать как можно больше перед тем, как отправиться домой с экипажем отделяющейся станции. Вторник, время завтрака. С ним будет знаменитость. Любой настоящий фанат космоса знает имя Сергея Крикалева. Этот легендарный космонавт провел здесь наверху больше времени, чем кто-либо другой в общей сложности более двух лет. На бегущей дорожке наш командир Сергей Кригалев. Он великий человек. У него отличное чувство юмора. Он очень скромный. Он невероятно искусный. Пришел и заставил меня чувствовать себя как дома. Настолько комфортно. Насколько это возможно. Несмотря на то, что они безустанно к этому готовились, новым людям нужно работать, чтобы привыкнуть к жизни в космосе. Прямо сейчас мы ощущаем невесомость. Просто представьте себе, как вы парите. Это волшебное чувство. Как можно парить в воздухе? Для меня это было главным ощущением. Для старых и новых членов экипажа семидневное приключение означает бесчисленные детали. Для Грега это шанс изучать, ставить эксперименты и наслаждаться. Я вылезал из спального мешка, подходил к иллюминатору, смотрел на землю и направлял на нее одну из своих фотокамер. И просто фотографировал и говорил «Ого!». я не уставал смотреть на землю и говорить «Ого!». Я вижу красивую картину мира. Это союз, на который я вернусь. А на солнечных элементах видна рука. Рука робота. На Земле прошло 10 дней с момента запуска. Но на космической станции Солнце вставало и закатывалось около 200 раз. За свои 20 миллионов Греголсон облетел земной шар более 100 раз. Это в общей сложности около 5 миллионов километров. Его и его спутников связывает нечто особенное. Но пришло время прощаться. Я тренировался с Токаревым и МакАртуром пять месяцев, но последние два месяца особенно близко. Теперь я покидаю этих ребят. Один за другим Грэп, Сергей и Джон протискиваются в маленький корабль для возвращения. Это как кино из трех частей. Вторая часть заканчивается, когда люк закрывается. Часть 3 — снижение. Лучше забраться туда и продолжать путь, потому что все происходит строго по расписанию. Спускаясь, я знал, что впереди предстоит нелегкий полет, и мы должны были к нему подготовиться. Фиксирование люка начинает самую рискованную главу любой космической миссии — возвращение. Ниже на 350 километров вертолеты российских воздушных сил распределились по Центральному Казахстану. Когда капсула коснется Земли, они ее откроют. В Центре управления полетом в Москве Владимир Соловьев и его команда готовятся отсоединять союз от космической станции. Но появляется проблема. На высоте 350 километров на отрезанной от Международной космической станции капсуле «Союза» появляется большая проблема. Где-то, как-то капсула теряет воздух. Я видел, что давление падает, было 750, и оно опустилось до 600. Я видел, как Крикалев настороженно за ним наблюдает. Владимир Соловьев управлял сотней полетов, но такой случай первый. Нет ничего хуже, чем когда космический корабль начинает выпускать воздух во время возвращения. Риск даже больше, поскольку люди с обеих сторон соединяют уязвимое целое. 29 июня 1971 года «Союз-11» покинул космическую станцию «Салют-1» с тремя космонавтами на борту. Обратный полет казался безупречным. До последнего соединения, когда капсула начала пропускать кислород. Когда космонавтов высвободили, они все были мертвы. Их кислород вытекал. Теперь утечка началась на этом союзе. Все, ребят, пишем на камеру, закрываем люки и ведем репортаж по возможности. На Земле и в космосе они пытаются установить причину и решить проблему. Так, вы проверили сигнализацию закрытия люков. Все, что может сделать Греголсон, это сидеть и ждать, пока Сергей пытается найти лучшее решение. Я знал, что они над этим работают. Я знал, что они связывались с землей. Я знал, что, скорее всего, у нас самый лучший пилот, который только мог быть, Сергей Крикалев. что дергается? Сергей связывается с Москвой по радиосвязи. Похоже, он стабилизировал давление в кабине. Утечка остановлена. Звонит Владимир Соловьев. Он решает продолжать путь. Вроде нормально всё на... узле, Капсула возвращения в атмосферу да открывается видим, вот с космической станции. Вроде нормально всё на... узле, картинка не очень хорошая. Да мы тоже видим Так, устройстве. Начинается путь домой. Два с половиной часа, когда они движутся ближе к земле, все хорошо. Но когда союз входит в атмосферу земли, давление в кабине снова начинает падать. Вскоре 12% воздуха в их воздушной кабине пропадает. У команды есть два варианта. Оба рискованные повысить давление в кабине с помощью чистого кислорода, который с легкостью воспламеняется, или их последняя надежда довериться своим скафандам. Потом пропадает радиосвязь. Все, что может сделать Центр управления полетом, это смотреть, ждать и надеяться. Спасательные вертолеты ждут инструкций. Как только они получат координаты капсулы, они взлетят. Капсула входит как метеор белая вспышка посреди утреннего неба. Хорошо это или плохо? Они опускаются. Как, как и планировалось, серия парашютов замедляет движение «Союза» с 900, до да всего лишь 25 километров в час. «Давление атмосферное в точке посадки 743 миллиметра». «Союз» приземляется. Спасатели окружают опаленную капсулу и огромную выемку, которую она обрадовала в пустыне Казахстана. like your own. Know. Наконец команды спасателей могут добраться до людей внутри. Самобрежный не мешает, да? Привет, привет, привет! Все, отлично, да? Одного за других космонавтов в их громоздких Снимай. скафандрах выносят из пострадавших копсов. И Криколев выглядит отлично. Разборачивайся. Разборачивайся головой. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Ресмар. Но астронавт Насат Джон Филлипс едва не теряет сознание. приводит в чувство уникательная соль только через какое-то время он будет чувствовать себя на сто процентов Этот эпизод отразил то, что по историческим стандартам назвали изумительной посадкой. Через несколько дней Сергей Крикалев называет потерю давления в кабине серьезной ситуацией. Расстояние могло быть очень маленькое, риск огромным. Но старый русский космический корабль будет отправляться в космос и из космоса снова и снова. Это был 814-й запуск Союза. А для Грэга Олсона это был первый и единственный запуск. И его мечта сбылась. Это было событие всей моей жизни.